Всем привет, Макс Риск. Дополнительный ролик. Ну, что по-моему, так немного показать. О, ох ты, -мо! Че внизу карта такая? Ладно, возможно, он тут, может, тут я забыл, где он, поэтому разгоняемся полной силой. казарма казармы. Че, блин? Наверное, очень жестко будет на меня. Так, давай, Макс Риск, призывай казармы свою. Давай, Макс Риск. 20 кушай построим вот. столько баз можно еще построить о то да копайте так ты можешь построить поставить казарму если ты ничего не знал давай быстро строй казарму быстро набираем 400 а еще юнгел что прям ускорял будет взять это тоже очень важно чтобы ускориться пока быстрее так что разбавите вот у нас по названию заводы для газа это очень тоже важно да, да, да, Одного воина не жалко, даже обычного, даже обычного. На, да, вот. ну да. Блин, тут четыре стороны. Ну, ладно, чем раньше мы начнем, тем сильнее мы станем. Вот главная стратегия, тактика. когда-то да, да, 400, 400 прям тут. А знаете, я бы взял бы персонажа атака покажи нам где он находится я бы взял бы этих летающих 2 штучки классно построенные тут да все ясно построил башню чтобы защищаться все дело в нем так окей, орков, летающих сюда вы значит захватываете вот тут нижнюю точку как все говорят захватывать точку так, окей новую точку Ладно, она опасно, указан с этого Говорим. Не, он не захватывает. А на чего вы будете оборонить ждать Все, оборона. Отлично. Когда мы вот это приступать, к этому то мы расплох сделаем как говорят классно слово расплох так дальше мы будем тебя тебя так что призвать его так всех Я его не знаю кстати э -э, жрец жреца жр потом охранять поля нам производство находится какая-то битва странно Я что-то не понял, где все наши Ремонт. Кто нас напал, кстати? А -а -а. Эй. Слительница. кто -то точно напал на нас. Собираем, значит, ману. Чем больше, тем лучше. нужно 200 собрать чтобы прям наверное давайте что беды вообще ничего не всего может давай поделать что-то ускорение что-то ускорение пошло точка точка точка моё ну все, он начал войну, начинайте все воевать с ним. Все война у все вот так, призыв берем, все прям просто прям всех. замес первый замес ну вроде проигрываем блин в чем дело Может быть нужно заводу больше а гоблинов нанять больше да кстати чем больше тем лучше чем больше тем лучше. окей форка, форка, форка. бункенные эффекты покойно пусть тысяч кстати на нас нападают очень даже хорошо строим кучу казарм для призыва этот скорость на мне прям писать комментарий как строй кучу казарм это очень важно в такой мгновеньке не не окей я перед а, я, я, я. огонь пожалуйста атакуйте блин ну что же со мной я не сильнее чем думать атакуйте Супайте. Глочников слишком много. последний наш бой мы их отбили нет и я сказал он вот, атаковать потом дальше собирайте кстати гоблин нужно точку сквозь еще даже две если получится и нет я вам про точку но вам спасать не пойдет ну, пожалуйста ну, послушайте скорее это все диалог атаку огонь и те кстати все враги все наши союзники тоже очень важно что там будет 400 стран а, прям 200, двух сторон отлично прямо вот тут на замете вообще отлично тактика может быть ролик даже выйдет да у нас стопки смотрите потому что тактика рабочая У нас тут, кстати, грубая. знаю, это они реально сильные. Окей, еще одну точку. Чем больше строим, чем сильнее, высокоится. Ускорялка. Вот так да. Может быть, в один... Стыч. Стоп, я вам сказал, атаковать нет назад никогда никогда как там битва вроде все плохо как там у вас дела а у вас давайте призыв всех орков блин. вот так вот блин, пушки потерять еще этих вот заводов для завод для компании роды для фурагаза нас пока что не попадает потому что мы тоже, так скажем по всему попадаем вот так вот. кстати там есть что-то новое какая-то карта новая но она как нам по-моему недоступна. вот давайте одну штучку призвем Призывайте транспорт для помещения юнитов по суши. Вау, вот как это делается. Я думал как помните эту карту? Ведь вообще никак невозможно было переплыть, перейти. А так она делается. Нужно переплыть. Помощи вот это вот. Блин, а реально они скоро нас не блин, не напали на нас. Откуда не знал? Ну, блин, скоро закончите. Призы, призы, призы, призы, скорее типа же, такую осадка атаковать, ремонт, призы, Ремонт вон тоже можно, одно, а одна не надо, Позвою еще раз. Так как там дела, кстати? Наверное, если то нормально, -то будет. если постараться, то по скорости их не наступать ступать. Такой чумня, прикола. Как ты делаешь? Вот. Как так честным призывайте им на а ⁇ -я, я с ними как говорится строги то стройте не, не стройте нам у нас по полной клубку а вот тут убивайте, все, убивайте ремонт помочь Орки, помочь сколько, сколько орков да ремонт ремонт и вот так призывать помощь этим с скорость давайте как там дела блин знаешь сколько мы сражаемся реально очень много не знаю почему дело почему проигрываем давайте атаку, вот, вот. скорость много ну, война ну, чё... чего это сильно ходит под названием недоступным Там... газы блин они, они такие чего блин где-то во источники я такой блин. стоп подожди чувак ты что так сильный. чем я. юнита вот этих вот воинов посмотрим что шут будет а они потом уходят отступают а эту а точку не хотят блин до последнего копает чем жаль. я не знаю почему не идем за ней блин как будто знаете защитная база <смех> строим о таком войне строим о таком войне блин а ты пришел а я такой ну блин воин воин воин все <смех> давай три секунды запускаем скорость потому что нам нужно тратить это же бушмана это... вот так вот так и через вот так кто бушмана кстати уп употребляет по-моему, будет так, летающих тоже призываем. И что, давайте. Скоро прям закончится, будет все плохо. Кстати, потом закончилось. Что помочь нам? Мы не все, пшешь. А, этот один строить базу и будет развиваться потом эти вот будут вот копать это тоже будет копать давай куда идешь куда, куда? ладно как хочешь да. кстати можно еще у этого кирочника можно воевать тоже нам помогает все во всем призываем призываем чем -то, чем -то. потом вот так вот не смотрю. Блин, ну реально тут захватит. Нас. Поэтому больше строек. Копать, друзья, пару из вас могут атаковать. Почему? Потому что у нас так много воинов, а, этих вот солдат которые помогают. Вы можете вполне себе воевать И по одному. Давайте. Так, да, призыв, призыв, на войну. вам призыв, призыв на армии меньше населения каждый миллион тратит что им произойдет я не знаю так, все стороны кстати помните ролик где там куча единиц то было вау а я не ждал вау, то было если в атаку вот так да. В вот атаку! В вот. атаку, вот вот, давай! Как там у нас дела идут с базой? Так, ладно. Вот так вот, давай. больше ковни. Как там дела у других? Так, тут только у нас, только у нас. да ничего нет. Ладно. Копайте, что можно. Только я не понимаю, а в чем смысл, где у меня все эти... Может быть, искусственно уберет и строит. Реально. Где у Ладно, идем сюда. Последний источник у нас тут есть. Может быть, и их нужно призыв тоже делать, да? Некоторые... Вот так вот. Вот так вот. Стройте разбивайтесь с а, ним открывайте ремонт кто там может ремонтировать а он блин тут захватывает начинает блин когда у него уже война закончится вау орки вы классные захватили эту точку это же без вас. Несмотря на ваш бой, красавчики Блин, орк оборубает, так ли честно. Последний, блин, орк. Подкрепление идет. Подкрепление. Давайте, призыв в атаку. Почему очень кстати, сильнее стали? Хм, у них смысл? Давай еще новый отряд. не понимал кстати, уже начинают идти. Это плохо для нас давай уже тут еще захват я не знаю прям мировая война <laughs> слушайте длинный... длинный еще ролик это на буду занят то я этот рорт буду еще знак того что воевать платить а вот -четыре берем. все будет вот окей а тут враги просто понял некоторым он конечно кстати может воевать да пойдете да, он скажет что не сдаешься такой да никогда чувак ролика нужно залить обязательно никогда не сдаваться вау защита они уже тут М -м -м, как не сладко эти ремонты строительные базы кстати тут можно еще этот баз построить как знак того что мы сильны поэтому я это сделал подавать да, не надо это делать да кстати не делать кстати почему поиграть мы его прям. Смотрите? Прям тот ролик, в том ролике рушим. Классно щад. Атакуйте. Точь, точь. Мы разрушили ему одну базу. Круто. Мне скорость точка не хватит. Как он создает искусственный энергию? Это вот маны, э, искусственный мана. Он такой, чего, блин, я такой, хватит тебе, тыч, наконец. Ну, на классном Давай снайпер, давай, пожалуйста. Да нам не повезят. Ну, кому? Доступно, в чем дело? Уже не хватает. пустая база хоть призывает двоих что хоть куда-то спорт а, закончились я не знаю блин откуда не столько искусственной энергии до он такой читер блин просто шок куда все телес л заиграть Давайте новый источник строить. Да? Я не знаю как это играть теперь. Это 4. Нет. Как лучники такие сильные? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Мне нужно роль положить Не узнать, в чем ту причина. Надо что-то пора думать. Новая. У него одна база сидит. Странный чувак хоть купался. Без монтажа выложу, да? Что прям полностью был и что он. А, кстати, у него воин заканчивается. Не закончится, у него куча воин здесь. Может быть он у экономил, а? Экономщик. кто бы не его знает. Отлично. Да, еще чувак есть. Я буду за ним следить. не, не человек, ко мне будет кстати кстати чувак живи живи живи нам нужен для того чтобы узнать дело базы и разрушить надо не надо не надо, надо давайте, потому что он красивый вот вот как это так считать он прям разрушает все у нас я не знаю друзья как так можно выиграть так легко просто Выйти. может быть нужно кого-то команду говорят нам мало а? да, идите, копайте скоро и там захватит тут отлично есть шанс есть шанс я же говорю я не знаю даже если будет это шанс Ой. Вот тут все вырыл. Вырыл, кстати. Капец будет. кто может, быть, пожалуйста. Я не знаю. Почему столько воинов? Почему? Ну кто мне объяснит? Возможно, кто... я построю 10. Вот так вот. Блин, ну реально читер. Даже призыв ничего нету. все новую база, стройся. Захватывай. Блин, я не знаю, честно. Мы проиграем, конечно. Это жалко, сожаление. Такое чувство сожаления. Кстати, давайте строить. Я буду призывать. слушать не знаю, что что призывать. Откуда у нее столько? Ой, не, ну че автомат играет? Ладно, Орку призываем. Нет, так неинтересно. Не интересно. везде оставил. Может, откватить? Нет, ты можешь призвать. Вызывали. Ну, ну, чуваки, у него был просто некий генератор. Ну, я он я, четыре. Вспомните, Никнейм его. Кто знает. Пожалуйста, не знаю. У меня реально базы очень мало. Откуда? Ну, откуда? Невозможно. Кто мне сообщит? Как ты это сделал? Не знаю. Ну Но... разрушаю. Я не знаю, откуда из такого воина. Что, -то... Что -то он, кто он такой вообще? Кстати, стройте новую. Точку за четыре а, с. А, эти не все уничтожают, да, да, уничтожают по быстрому сзади спину будем нож тыкать ну, вот, пожалуйста я хочу выиграть я хочу выречить это будет моя цель давай такой, а ты еще не стался такой да не стался давай давай давай давай 200 200 не играете ну, ну, знаешь вас мало друзья я не знаю что происходит я не знаю не нужно затащить затащить О, ох ты нет уже я бы не смотрел просто бы уберил нежели у себя все просто э -э, последний ресурс я не знаю просто орки запасные просто запасные. позор он, такой... он стопал нет он знал орки в атаку, Призыв. Я не знаю, друзья. Он реально читер. Вот и все. Вот и все. Не знаю. Сколько блин? Откуда у тебя столько? Замок уничтожен. Да знаю, бен. Тут у нее ресурсы закончились. Вот объяснить мне. Если там будет куча девяток кто это читер? 100%. Или он там скрывчивый? точки ресерсида вот капец блин смотрите я не знаю я боролся до последнего может быть этим голошку включен а кстати он не разный войны брал он только на детичные Окей. я позвоню Чем у него? Он... А, у него был снайпер. На ранних были линдарные. 3. третьим тоже тоже чувак. Все было нормально. Что ты выиграл? Не-не-не, я не выйду колода. В чем дело? ту ту ту ту, -ту, -ту, -ту. Как так уничтожить на врагов? Больше. Призыв юнтов. Меньше у него. У меня больше. Сбор газа. У меня больше. У меня больше всего сбора, смотрите. Плюс даже больше, я не знаю, почему выигрывать время битвы. Вот скажите мне в комментариях. Всем пока.